О, блять, это за дичь. Тут баг. Это реальный баг. Ш шо за дичь, а? Блин, ты нормально, а? Я хотел попрыгать просто. А похоже я провалился каким-то образом, не знаю как, сквозь текстору дома. Это что за дичь? Шо за дичь, а? Так. Значит, мы видим тут не очень хорошая текстура этого. То есть, ну, тут есть такие недоработки. Тут текстура первая огромная вот здесь. Мы вот. видим, я просто через нее про есть Какого хрена, а? Вот, я прыгаю на другую то же самое. Но если я туда попробую войти, то у меня никак не получится. Ребята, напишите в комментах, что это за такой мега-огромный баг. Да, конечно же, я понимаю, то, что это дичь какая-то. Но что настолько жестко это было, я не знаю. Какого хрена тут такие баги? Вот того же самого Реалмса, например. Давайте попробуем в него дом залезть. Он, правда, немножко не прогружен. Но, блин, если не попасть в тайники правильно, то мы можем просто провалиться сквозь дом этого чела. Да, я, кстати, играю на эмуляторе Блюстекс. Вот, как мы видим, у меня есть вот такой вот крутой Блюстекс. На нем я как раз и играю. Тут тот же самый Майнкрафт. Майнкрафт. Java один и двенадцать на пока. Блин. И другие всякие возможности. Шоу мне только не найдется.